Друзья, всем привет! Это Илья Рахманин. Сегодня будет видео о том, как мы ремонтируем стеклопластик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и смотрите видео до конца. К нам вступил в ремонт гидроцикл. На ремонт корпус Был удар в правую. Заднюю часть Был отремонтирован Неквалифицированными специалистами И сейчас мы будем переделывать Вот уже все это Маленько расшили Вот здесь был основной удар Покажем как делаем наложили слой стекломата. Итак, маленько подшкурили вчера. Подмазали стеклоблокнистой шпаклевкой. Все это сейчас высохнет. Вышкурим и покажем процесс дальше. Следующий этап ремонта – нанесение такой поклевочки. Маленько вывели, пошкурили. Сейчас все ровно, гладенько. Покрасили в два слоя. Осталось вышкурить и заполировать процесс вышкуривания. Вышкурили от крупной до самой мелкой шкурки, и сейчас будем полировать. Вот, друзья, конечный результат. Осталось поставить привальный брус, и все. Друзья, я показал в этом ролике фрагментально ремонт стеклопластика. Также мы ремонтируем катера, яхты, лодки и любые изделия из стеклопластика. География нашей работы не ограничена. Присылают свои половсредства из отдаленных уголков России. Катер стоит сейчас в ремонт из Сургута. Гидроцикл из Москвы опять прислали на ремонт. Работаем на выезде, выезжаем в любой порт мира. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До встречи!